Миссия научного космического аппарата Спектр Рентген Гамма Создание карты видимой вселенной в рентгеновском диапазоне На которой будут отмечены все крупные скопления галактик Научный руководитель проекта Академик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Рашид Сюняев Запуск обсерватории состоялся 13 июля 2019 года К октябрю 2019 года Она добралась до места назначения В точку Лагранжа-Л2 Полтора миллиона километров И в начале декабря началось сканирование всего неба, которое продолжалось полгода. И вот 10 июня был завершен первый скан неба в рентгеновских лучах с помощью двух рентгеновских телескопов на борту. За полгода обсерватории было отсканировано все небо. Ученые планируют получить 8 таких сканов. По плану спектр РГ должен проработать в космосе не менее 6,5 лет, ведя наблюдение из окрестностей точки Лагранжа Л2 в системе Солнце-Земля. Обработка данных, которую выполнили коллеги из Института космических исследований, позволила с помощью... Наблюдение на немецком телескопе Ерозита обнаружить примерно 500 тысяч рентгеновских источников, практически 90% из них новые. И почти несколько сотен, почти тысячи источников новых с помощью российского телескопа Artexet в жестких рентгеновских лучах. КФУ работает над оптическим отождествлением новых рентгеновских источников. Начиная с января этого года, уже когда в только еще не все небо было отсканировано, часть неба. Сотрудники коллеги Института космических исследований нам пересылали координаты вновь обнаруженных источников, и мы с помощью нашего телескопа установлены в Турции. Наблюдали в оптическом диапазоне, получали спектры. Граница России пока закрыта для выезда, но это не помешало астрономам обрабатывать данные российско-турецкого телескопа. Пульт дистанционных наблюдений был организован в здании городской обсерватории КФУ. На самом деле мы давно готовились к этому и мечтали, когда мы, находясь в Казани, будем выполнять наблюдения на телескопе в Турции. Но вот обстоятельства... Подтолкнули нас, и мы такой вариант реализовали. Начиная с апреля наблюдения на телескопе в Турции выполняются непосредственные сказания из, из здания вот, кафедры остановки космической геодезии. И вот в рамках наблюдений, которые мы провели в апреле и в мае, мы уже обнаружили семь самых, наверное, наиболее удаленных квазаров во вселенной, которые были в рентгеновском диапазоне, обнаружены спутником спектра Нингама, Ученые наблюдают за небом с пульта в реальном времени в темное время суток. Мы начинаем очередной сет 17 по 24 июня. Будут продолжены в квоте времени Казанского университета наблюдения в рамках вот этого совместного проекта. И мы ожидаем сделать еще новые открытия, новые наблюдения, новых уникальных источников. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитуглы, Универньюз.